Добрый день, предлагаю вашему вниманию рассмотреть устройство и принцип действия твердотельного манометра. Манометр – это прибор, который служит для измерения давления газа. Давайте посмотрим на работу прибора при увеличении его давления. Внизу стрелка показывает увеличение давления газа. Сейчас стрелка уменьшается и мы по стрелке прибора наблюдаем уменьшение давления. Рассмотрим устройство манометра. Берем переднюю панель. Манометр состоит из полой дугообразной трубки, запаянной с одного конца. К данному концу присоединен рычаг и зубчатка. Зубчатка соединяется с зубчатым колесом, к которому крепится стрелка. Зубчатка... Рычаг и зубчатое колесо представляют из себя трипкосекторный механизм. Каков же принцип действия прибора? При увеличении давления дугообразная трубка распрямляется. Трипкосекторный механизм преобразует линейное перемещение конца трубки в круговое движение стрелки. При уменьшении давления перемещается трубка в первоначальное положение, что фиксируется соответствующим перемещением стрелки. Почему полуизогнутая трубка пытается выпрямиться? Рассмотрим внутренние поверхности трубки. Поверхность, находящаяся дальше от центра изгиба, по площади больше, чем поверхность, находящаяся ближе к центру. Давление газа во все стороны одинаковое. Согласно формулы F равно PS, сила и площадь при одинаковом давлении зависят прямо пропорционально. А значит, на большую поверхность действует большая сила, на меньшую поверхность – меньшая сила. И трубка выгибается, деформируется в сторону большей силы. Какой восторг вызывают звуковые трубки для поздравления? А ведь они работают по тому же принципу. Внутренняя поверхность рулончика язычка уменьшена за счет скотча. Итак, мы рассмотрели назначение устройства и принцип действия твердотельных манометров. Спасибо за внимание.